Регистрация аккаунта инвестора в компании Atlantic Global. Кликните на кнопку «Стать инвестором» на сайте, либо кликните на ссылку в описании этого видео, если вы регистрируетесь не с нашего командного сайта. Откроется первая страница регистрации аккаунта инвестора. Личный кабинет поддерживает несколько языков. Вы можете сразу выбрать русский, но регистрационные данные заполняются английскими буквами, латиницей. Для регистрации вам потребуется номер телефона в международном формате для россии он начинается с плюс 7 и адрес электронной почты так как компания зарубежная желательно использовать адрес почты gmail с российскими почтовыми сервисами mail.ru например возможны проблемы с доставляемостью писем вы не сможете подтвердить регистрацию на сервисе если у вас нет почты gmail то желательно ее завести. Свяжитесь с человеком, пригласившим вам компанию. Он вышлет вам подробную видеоинструкцию и поможет с регистрацией почты Gmail. Я сейчас в качестве эксперимента зарегистрируюсь на почту «Яндекс». Популярный почтовый сервис в России. В поле «Электронная почта» вставляю адрес почты «Яндекс». Убеждаюсь, что строка ID вашего агента заполнена. Это ID вашего вышестоящего партнера, человека, который вам будет помогать. Все поля заполнены. Нажимаем на кнопочку «Регистрация». Открывается вторая страница регистрации. В который вы указываете, что тип аккаунта персональный, он выбран по умолчанию. И заполняете два поля, имя и фамилия. Как я говорил, используем латинские буквы. Данные из своего паспорта по-английски вы копируете в два эти поля. В поле Пароль из Смс вводите. Код, который приходит на телефон, указанный вами при регистрации. И если по каким-то причинам телефона у вас под рукой нет, как у меня сейчас, я запрошу получение SMS на почту. Нажимаю на кнопочку «Переслать на e-mail». Вижу, что в почте у меня пришло новое письмо. Почта Яндекс прекрасно поддерживается. Письмо от Atlantics Global. Вкрываю письмо и копирую код. Вставляю полученный код из письма в поле «Пароль из e-mail» и кликаю на кнопочку «Зарегистрироваться». Для удобства работы вы можете сохранить свой логин и пароль в браузере и сделать закладку для личного кабинета Atlantic Global в вашем браузере. На этом регистрация нового аккаунта инвестора закончена. В левом верхнем углу вы видите ваше имя и видите ваш ID компании Atlantic Global. Но ваши личные данные еще не подтверждены. Следующим шагом вам необходимо подтвердить ваши учетные данные выполнить подтверждение ваших данных желательно сразу выполняются процедуры аналогичные действиям при открытии счета в банке выбираю из левого меню профиль и заполняю данные на страничке профиль ввожу данные своего паспорта серии номер нажимаю клавишу Тупуляция и перехожу в поле ввода дня рождения щелкаю мышкой на значок календаря щелкаю по году и выбираю в начале нужный вам год, выбираю месяц и выбираю дату 17-е. Нажимаю клавишу табуляция и перехожу к заполнению поля «Национальность». Через раскрывающийся списочек найти свою национальность. Либо можете ввести первые буквы, опять же, на латинском «Russian». «Российская Федерация». «Страна Российская Федерация». Если вы живете в большом городе, поля «Область» и другой город можно не заполнять. Опять же открываем список городов и начинаем писать первые буквы вашего города, например, «Москва», и выбираем из списка «Нужный город». Если вы живете в небольшом городе и его не будет в этом открывающемся списке, вам необходимо будет заполнить поле «Область» написать английскими буквами название вашей области и в поле «Город» опять же прописать название вашего города, опять же по-латински. И переходим к заполнению строки адреса. Здесь довольно часто допускаются ошибки, адрес записывается неточно. Нельзя опускать улица, сокращенно это «стрит» стр пишем ставим точку далее пишите название своей улицы опять же по-латински если у вас проблемы с английским обратитесь к Google переводчику напишите по-русски название вашей улицы Google переведет вам его на английский скопируйте это название и ставьте в поле адрес используем разделитель запятую чтобы отделить улицу от дома Далее обязательно указываем H House и пишем номер вашего дома. Далее опять же запятую и указываем квартиру, апартаменты, сокращенно apt. Вот в таком формате прописывается адрес. В следующей строке необходимо указать адрес для корреспонденции, куда будут высланы подписанные компанией ваши учредительные договоры. Адрес для корреспонденции записывается в формате «Страна», «Город» и «Адрес». Заполняем строку «Адрес» для корреспонденции. Нажимаю клавишу табуляция и перехожу к заполнению следующего обязательного поля. Это код «Индекс». Следующее обязательное для заполнения – это ваш ник. Для того, чтобы получать помощь от своего спонсора, пожалуйста, укажите ваши контактные данные. В качестве ника лучше использовать имя и фамилию, написанное через нижний дефис. Именно этот ник увидит в своем партнерском кабинете пригласивший ваш человек. И обязательно укажите контакты для связи с вами. Это Skype, которым вы пользуетесь, и ссылку на профиль в любой социальной сети, в которой вы бываете. Ссылка копируется с главной страницы вашей социальной сети. Профиль заполнен. Нажимаем на кнопочку «Сохранить изменения». Изменения сохранены желательно сразу же поменять ваш пароль копируйте в поле ваш пароль пароль из почты далее придумываете новый пароль желательно сразу же его сохранить в какой-то документ текстовый желательно чтобы он был достаточно сложным и заполняете строчки новый пароль нажимаем изменить пароль пароль был изменен личные данные введены теперь необходимо их подтвердить Начнем с подтверждения почты. Для подтверждения почты нажимаете на кнопочку «Верифицировать мой e-mail адрес». Серенькая, иногда плохо видная кнопочка. Делаем однократный щелчок. На почту высылается инструкция для подтверждения вашей почты. Переходим в почту. Пришло письмо на подтверждение адреса. Подтвердить адрес можно, щелкнув на ссылку в письме. После перехода по ссылке в вашем личном кабинете вместо красной кнопки появляется зеленая кнопка «Почта подтверждена». Для удобства ваш личный кабинет и ваша почта должны быть открыты в одном и том же браузере. Следующим шагом мы подтверждаем вашу личность. Для этого необходимо отсканировать главную страничку вашего паспорта и сохранить ее на компьютере. Качество сканирования не меньше 300 точек. Размер файла должен быть не больше 1 мегабайта. Нажимаем на облачко в вашем личном кабинете, выбираем скан паспорта. Он у вас загружается. И щелкаем на кнопочку «Верифицировать личность». Верификация проходит сутки, иногда больше, иногда меньше. Как только желтенькая кнопка которая означает а то что идет проверка данных изменится на зелененькую ваша личность подтверждена кроме подтверждения личность требуется подтвердить адрес для этого мы аналогично сканируем из паспорта страничку с вашей пропиской и выполняем те же самые действия загружаем и щелкаем на кнопку «Верифицировать адрес». Если вы все делали правильно, по моей инструкции, в итоге все ваши данные будут подтверждены. В личном кабинете будут три зелененьких кнопки. Заключительным шагом является ознакомление с документами учетными. Переходим на страничку «Документ», щелкаем на кнопочку «Ознакомиться», изучаем текст договора. Щелкаем на чекбокс «Я принимаю положение» и нажимаем на кнопочку «Далее». Появляется кнопочка «Согласие получено». На этом основные действия по регистрации и подтверждению вашего аккаунта закончены. Когда в вашем аккаунте появятся серьезные суммы, вам желательно изменить уровень безопасности входа в ваш личный кабинет. Чтобы вы были уверены, что ваши деньги никто не сворует. Об этом будет отдельное видео. Если у вас возникнут какие-то сложности, либо вопросы по компании Atlantics Global любые, пожалуйста, связывайтесь с пригласившим вас человеком. Все контакты доступны на сайте в разделе «Контакты». Задавайте интересующие вам вопросы, вам обязательно помогут. Успехов в инвестировании!